Сколько не говоря о том, что работники ГИБДД стоят на страже закона и главная их задача это обеспечить безопасность движения. В многих людей они все-таки остаются взяточниками и теми, с кем нужно договариваться или давать жесткий отпор. И сегодня я расскажу топ-5 интригующих историй, герои которых выясняли отношения с ГИБДД самыми неподражаемыми способами. Есть люди, которые до ужаса боятся людей в форме, безоговорочно верят в их правоту и готовы выполнять любые требования, лишь бы поскорее бы их отпустили. И недавний пример — это сотрудник ГИБДД с Нижнего Новгорода, когда он поднес к лицу водителя странный прибор черного цвета и велел в него подышать. Водитель удивился, но решил, что это, вероятно, алкотестер какого-то нового поколения, без трубочки, и выполнил его требования. Инспектор ГИБДД немедленно отправил после этого его на свидетельствование. Позже, когда он просматривал видеорегистратор, он понял, что подышал на обычный кнопочный мобильник. И в комментариях пошутили по этому поводу. Написали, что и инспектора ГИБДД нужно было отправить на свидетельствование. Когда сотрудники ГИБДД в Пудрово Ленинградской области устроили рейд по нелегальным маршруткам, Разбираться с ними приехали э, группа из 20 бородатых мужчин, которые были агрессивно настроены. Так дела не делаются, пацаны. Они заблокировали эвакуаторы, машину ГИБДД и пообещали инспекторам встретить их ночью в темном переулке. А самый решительный прыгнул за руль и помчался прочь с места происшествия. И инспекторам пришлось на двух машинах гнаться за ним. В результате они составили на него более 20 протоколов о нарушениях. Нелегальные мини-вены раскатывают по просторам Родины по тем же маршрутам, что и законные. При этом пассажиры в них не застракованы. И самую удивительную маршрутку обнаружили в городе Воронеж. Здесь общественный транспорт ухитрились превратить легковушку с лежачим местом наверху. Не надо бояться эвакуаторов, надо просто научиться ими пользоваться. Видимо, так решил петербуржец 31 года, он э, нанял эвакуатор для того, чтобы угнать приглянувшийся ему автомобиль. Слушай, а ловко ты это придумал. И так решительно командовал, что службе даже не пришло в голову проверить его документы. Приехал эвакуировать тачку, а вот этот тип хотел, хотел это ее украсть. украсть. Ребят, ты так не делаешь. Я убрать, теперь или? как Окей. бы в соучастии. Хорошо, что настоящий владелец автомобиля успел вовремя выскочить на улицу. А современный Юрий Деточкин сразу же убежал. А сотруднику службы эвакуации пришлось отсидеть двое суток под арестом. В Новосибирске в машину двух супругов-врачей врезалась Тойота, которая ехала по встречной полосе. Из нее вышел парень лет 30, ну судя по всему нетрезвый. Он присел на капот и кому-то начал звонить, говоря в трубку «давайте же договоримся с аварий комиссарами скажем, что за рулем сидела моя мама». Алло, мам, я машину разбил. Пострадавшие в ДТБ ну просто не верили своим ушам, но мама и впрямь вскоре появилась, назов сыночка, а молодой человек тут же унес ноги с места происшествия. Мама все порешает. И вот эти супруги-врачи, они начали возмущаться и показывать запись видеорегистратора прибывшим сотрудникам ГИБДД. Однако те почему-то отказывались принимать запись как доказательство и говорили на ней, что ничего не видно. Ничего не вижу, ничего не слышу. А мать виновника толковала врачам, что в их интересах помолчать, потому что сын не внесен в страховку и к тому же он покинул место происшествия, и в этой ситуации выплату они не получат. Лидер нашего рейтинга – это художник Алексей Чеплыгин на Ставрополе. В прошлом году он вместе с командой активистов установил у входа отделения ГИБДД эффектную инсталляцию в виде золотого унитаза в клетке. Унитаз прикован наручниками к решетке, и из него фонтаном брызжет монеты. А рядом стоит полосатый жазл инспектора патрульной службы. Художник объявил, что дарит эту инсталляцию коллективу ГИБДД, чтобы она красноречиво напоминала о том, что, чем грозит некачественная работа. Чтобы у него где-то здесь в сердце екалось, что не нужно на сутках брать взятки. Но сотрудники ГИБДД не оценили, и художника забрали в местное отделение, где на него завели уголовное дело по статье 319 «Оскорбление власти». Поделитесь в комментариях, что думаете о таких способах, и как бы вы сами повели себя на месте водителя.